Всем привет, с вами Тристания и я рада приветствовать вас у себя в комнатошке. Сегодня мы сделаем янтарно-медовую трость из полупрозрачной полимерной глины. Начнем. Для этой трости нам понадобятся зеленый, золотой, желтый, коричневые оттенки. Хорошо разминаем полупрозрачную глину, делим ее на несколько частей, которые раскатываем и наносим чернила. Первый цвет у меня желтый. Чтобы добиться более ярких оттенков, добавляем чернил побольше. Если же хотим в итоге получить более светлые тона, то капаем чуть меньше. Хорошо распределяем чернила по поверхности и мнем наш кусочек, чтобы все перемешалось. Следующий зеленый. Процедура та же. Важно. Если полупрозрачная глина у вас очень мягкая, при добавлении чернила она станет еще мягче. Поэтому тут главное не приборщить. Итак, мои цвета. Желтый, зеленый, экспрессо, золотой. В золотой я добавила еще немного золотой пудры для яркости. Теперь каждый кусочек оборачиваем в поталь золотого цвета. Каждую колбаску нужно нарезать. Важно, чем меньше кусочки изначально, тем мельче рисунок получится на выходе. Я сильно не мельчу для последующего ужатия. Нарезанные кусочки посыпаем золотой пудрой и все перемешиваем. После нанесения пудры каждый кусочек получается словно в оболочке и трость не собрать. Поэтому прибегнем к хитрости и добавим немного фима геля, чтобы все слипалось между собой. Далее ужимаем. Я разрезала трость на три части. Каждую смазала гелем, продолжила ужатие. Остальное, по желанию, можно ее сплющивать, вытягивать, складывать, результат всегда будет достойным. Готово! Вся красота данной трости покажет себя в изделии, которое мы еще обязательно сделаем. Ну вот и все. Вы смотрели мастер-класс янтарно-медовая трость от Тристании». Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока-пока!